Либеральную позицию по отношению к жителям неподконтрольных Киева территорий, потерял свой пост губернатора Донецкой области Александр Кихтенко. Кихтенко не только был против полного разрыва отношений с ДНР и ЛНР, но и позволял допускать жителей республик на большую Украину. Подобное вольнодумство стоило ему кресло, в котором теперь Павел Жибровский, бывший соратник Ющенко и фармацевтический олигарх, он уже заявил, что одна из ключевых его задач состоит в возвращении области к довоенным границам. Идти к этой цели, Жибровский намерен путем борьбы с цитирую, ватой в головах людей, чтобы они снова почувствовали себя украинцами. Работа ему предстоит не просто сложная, а титаническая. Совсем недавно в передаче Савика Шустера украинский комбат Николай Цукур признался, что 99% его знакомых на пока еще подконтрольной Киеву территории Донбасса ненавидят Украину. С не менее интересными заявлениями выступает и другой свеженазначенный губернатор Одесской области. Рассказывая о своих задачах на посту главы области, Михаил Саакашвили, кроме традиционной борьбы с коррупцией и сепаратистами, сделал акцент на укреплении границы с Приднестровием назвав ее линией соприкосновения по аналогии с границей между ЛНР-ДНР и Украиной. Легким движением, отказав Приднестровью в субъектности, Киев вообще все чаще говорит о необходимости демонтажа этой непризнанной республики. Но пойдет ли Украина на открытие второго фронта в Приднестровье, разбиралась Ольга Аксеньевича. Такая привычная для Украины картинка. Военная техника в центре города. Но эти зенитные ракетные комплексы С-300 едут не на Донбасс. Движутся к границе с Приднестровьем, непризнанной республикой, которая мирно существует уже 23 года. В том числе благодаря находящимся там российским миротворцам. Однако в Минобороны Украины почему-то решили именно сегодня, как никогда важно, максимально усилить защиту южного кордона страны. На самом же деле, считают эксперты, у незалежной другие цели. Сейчас речь идет о возможности военной агрессии против Приднестровья. Готовить для этого почву Украина начала еще летом 2014-го. Ужесточила контроль на приграничных пунктах, расторгла двустороннее соглашение о снабжении российских военных и стала копать противотанковый ров вдоль границы с Приднестровьем. 21 мая 2015 Рада денонсирует сразу пять соглашений с правительством России в военной сфере. Что особенно примечательно, Договоренность о транзите российских войск в ПМР через Украину, а также о военных, межгосударственных перевозках и расчетах за них. То, что миротворцы в Приднестровье имеют мандат ОБСЕ, Киев, похоже, не волнует. Президент закон подписал, и он уже вступил в силу. У нас нет обязательств пропускать в Приднестровье российских военных, и мы не будем это делать. У нас нет обязательств тем или иным образом способствовать российскому присутствию в Приднестровье, и мы не будем это делать. Но мы будем делать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность Республики Молдавия. После многочисленных неудач на Востоке, киевские власти, кажется, поняли, втянуть Россию в вооруженный конфликт на Донбассе не получается. А значит, самое время попробовать план Б и открыть второй фронт. И в этом смысле Приднестровье локация гораздо более удачная, чем Донбасс. В ПМР официально, согласно международным нормам, полторы тысячи российских военных, от четверти до полумиллиона российских граждан, а еще крупнейший в Европе склад вооружения, оставшегося еще со времен СССР, теперь российского. Здесь российские войска втягиваются автоматически. Они там находятся, все это знают. И провокации против них вызовут ответные действия. Республика буквально зажата в тиски между Молдавией и Украиной. При таком раскладе несложно вынудить Россию прийти к решительным действиям, что вполне возможно и требует от Киева Вашингтон. Американцы хотят довести свой план до конца. Они хотят окончательно рассорить Европу и Россию, сделать их сближение обратное абсолютно невозможным так сказать, изоляцию России, с другие страны подтянуть, сказать им, что вот все-таки нет России агрессор. Сегодня российская оперативная группировка на правом берегу Днестра все более чувствует себя в блокаде. Железнодорожное сообщение с республикой недоступно уже давно из-за прошлогодних запретов Киева. Есть еще Тираспольский аэродром. Через него Россия и снабжала своих военных. Но теперь и небо над Украиной перекрыто. ПВО усилена теми самыми С-300. Кишинев разрешение на полеты никогда не давал и, судя по всему, не даст. Еще 20 февраля молдавский Парламент в первом чтении принял законопроект о защите собственного воздушного пространства. В тексте ясно сказано: иностранные самолеты надо понимать, и российские пытающиеся прорваться в Приднестровье должны быть сбиты. На этом фоне все громче звучат заявления молдавских и румынских лидеров о том, что проблему с ПМР нужно решать как можно скорее, пока про западные политики у власти.